Всем привет, с вами Юлия и мой факультет рукоделия и в этом видео я хочу вам показать несколько прибавок для выполнения регланных линий. От того, как вы будете делать прибавки в своем изделии, зависит то, как будет выглядеть ваша регланная линия. Некоторые виды прибавок я вам хочу сегодня показать, а вы попробуйте каждый из них и подбирайте эти прибавки под свою пряжу. То есть смотрите, как будет смотреться та или иная прибавка в вашей пряже. Для того, чтобы это видео продвигалось Ютубом и его увидели не только вы, но и те девчонки, которым будет необходим данный урок, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, ну а для того, чтобы вы не потеряли этот урок, нажимайте на кнопки поделиться, либо сохранить к себе. Итак, давайте приступим. Смотрите, вот такой вариант прибавок, за счет которого получается некая косичка, либо цепочка из петелек. Давайте посмотрим, как он провязывается. Итак, мы с вами вяжем изделие по рисунку и доходим до линии реглана. Линия реглана у меня обозначена здесь маркером и сейчас мы перед маркером будем делать прибавку, я не довязала до маркера две петли. Завожу спицу в обе петельки и провязываю их вместе лицевой, но пока не снимаю эти две петли с левой спицы, делаю накид и еще раз завожу спицу в петли, вытягиваю еще одну петлю, то есть смотрите, у нас с вами, вот теперь сняла петельки, у нас с вами было две петли, мы с вами вывязали три, то есть мы сделали здесь одну прибавку. Далее я переснимаю маркер и вот здесь вот мне нужно, чтобы вот эти петли стояли у меня правой стенкой назад, потому что я буду сейчас вязать за заднюю стенку. Точно так же мы их провязываем вместе, не снимаем эти петли со спицы, делаем накид и еще вывязываем одну петлю. В итоге у нас с Вами получилось 3 петли. Дальше мы вяжем свое изделие по рисунку. Таким образом мы с Вами делаем прибавки в каждом втором ряду. Следующий ряд мы будем провязывать по рисунку, то есть если у нас поворотное вязание, значит в следующем ряду у нас будет это место провязано изнаночными петлями. Если у нас вязание по кругу, значит здесь мы провяжем эти петли лицевыми. Очень красивая получается линия реглана, я надеюсь вы будете ее использовать. Следующий вариант прибавок. Вот такие вот лепестки красивые. Давайте посмотрим, как провязываются они. В этом случае у меня также стоит маркер, который показывает мне, где линия реглана, и до нее я не довязала три петли. Смотрите, петли у меня развернуты правой стенкой вперед, и мне сейчас эти три петли надо провязать с наклоном вправо, поэтому я поддеваю их все вместе вывожу оттуда петлю делаю накид то есть этот способ у нас похож на предыдущий снова вывожу петлю уже 3 петельки еще делаю один накид и достаю еще одну петлю вот теперь снимаем петли с левой спицы смотрите было у нас три петли стало 5, то есть мы вывязали 3 петли и 2 накида, стало 5 петелек. Далее мы перекидываем маркер и вот в этом месте мне нужно провязать петли с наклоном влево, поэтому я в своем варианте переворачиваю эти петельки так, чтобы правая стенка была сзади. Чтобы мои петли при провязывании не перекрутились. То есть, если вы вяжете бабушкиными петлями, у вас перевернуть надо будет вот с этой стороны, справа от регланной линии. Далее мы делаем, вытянули петлю, сделали накид, снова вытянули петлю, еще один накид и, и достали третью петлю. Вот такой веерочек у нас получился. Далее мы провязываем ряд по рисунку. И теперь смотрите, так как мы сразу сделали по две прибавки с обеих сторон от линии реглана, вот этот рисунок у нас получится тогда, когда мы будем делать прибавки в каждом четвертом ряду. То есть, следующие три ряда мы провязываем по рисунку. Опять же, если мы вяжем поворотными рядами, в лицевом ряду мы вяжем лицевые петли, в изнаночном, изнаночной. Если мы вяжем по кругу, значит у нас три ряда пойдут дальше лицевыми. То есть при таком способе у нас получится вот такая ажурная красивая линия реглана. Хочу показать вам еще один похожий способ, только он с такой вот полоской лицевых петель посерединке и смотрится так более строго и лаконично. Итак, чем отличается этот способ? Если в предыдущих вариантах у нас стоял один маркер и не было выделено ни одной петли для линии реглана, то здесь у меня, видите, стоит два маркера и между ними 4 петли, то есть на линию реглана здесь я выделила 4 петельки. Итак. До, маркера, до первого маркера я также не довязываю 3 петельки и точно так же провязываю эти петли с наклоном вправо. Вытягиваю 1 петля накид, 2 петля накид, 3 петля. И всего у нас из 3 петель мы также точно вывязали 5. Далее я перекидываю маркер. Следующая у меня идет изнаночная петля. Она будет у нас отделять линию вот этих веерочков от линии реглана. Дальше идут две лицевые петли и снова изнаночная. То есть, вот четыре линии реглана у нас провязаны. Далее снова у меня здесь стоит маркер. И вот эти три петли я сейчас переворачиваю для того, чтобы провязать их с наклоном влево точно также одна петля накид вторая петля накид и третья петля все далее мы вяжем по рисунку и точно также в этом варианте мы делаем прибавки в каждом четвертом ряду так как за раз у нас с двух сторон прибавилось по 2 петельки Давайте еще раз покажу вам, как выглядят эти регланные линии и чем они отличаются друг от друга. Вот вы можете сравнить их. И хочу сегодня вам показать еще один вариант прибавок для регланной линии и я бы его порекомендовала использовать в тех случаях, когда пряжа сама по себе является самодостаточной. Посмотрите, вот например, когда мы вяжем, из твидовой пряжи она сама по себе очень красиво смотрится и поэтому какие-то лишние украшательства будут здесь совершенно неуместны. Итак, мы провязали по рисунку до регланной линии. Здесь у меня на регланную линию выделено маркерами две петли, вот они у меня маркеры стоят, если вам видно. И до первого маркера я не довязала одну петельку. Справа от маркера, смотрите, мы будем прибавки делать вот так вот. То есть нам с вами надо подцепить вот эту вот петельку предыдущего ряда за петлей, которая у нас находится на спице. Можно ее вывязать вот так вот сразу правой спицей, не надевая на левую. Ну а можно подхватить ее, надеть на левую и провязать. Далее мы провязываем ту петлю, которая у нас оставалась. То есть из одной петли мы сейчас вывязали две. Так, передеваем маркер. Две петли реглана у меня здесь. Точно так же можете сделать одну, можете три, пять, как вам захочется. И слева от регланной линии мы будем делать вот так прибавку. Сначала провязали эту петлю, потом подхватили петлю предыдущего ряда и провязали ее, опять же из этой петли мы вывязали две новых петельки, то есть мы сделали прибавки. Далее мы провязываем по рисунку и в итоге мы получаем совершенно незаметные прибавки. Итак, мы с вами рассмотрели несколько видов прибавок по регланным линиям и я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайки, написать комментарии, сохранить это видео к себе. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Встретимся в новых уроках. Пока-пока, до скорой встречи.